Территория Апеннинского полуострова издревле заселялась множеством племен. Так, уже примерно в тысячи лет до нашей эры среди них были и платины, латины, этруски, лигуры и другие немаловажные племена. Однако наиболее развитыми как в социально-экономическом, так и в военно-политическом плане среди таких племен были именно этруски. Этрусские были древними племенами, населявшими в первом тысячелетии до н.э. северо-запад Апенинского полуострова, область древней Этрурии, современной Тосканы, между реками Арно и Тибр, создавшими развитую цивилизацию, предшествующую Римской и оказавшись на нее большое влияние. Римская культура унаследовала многие обычаи и традиции из культуры этрусков. Примерно во втором веке до нашей эры, вследствие ассимиляции со стороны Рима, этруская цивилизация прекратила свое существование. По легенде, в гроте на Палатинском холме пастух Фаусту нашел выкормленных волчиц и младенцев Ромула и Рема. Они выросли и узнали, что их настоящие родители ⁇ это бог войны Марс и жрица Рея Сильвия. А дедом Ромула и Рема был царь города Альба-Лонга Нумитор, свергнутый с трона своим братом. Братья вернулись в Альба-Лонгу, вернули власть своему деду, однако жить там не захотели, а вместо этого решили основать свой город. Ромул выбрал для нового города Холм-Палатин, а Рем предпочел соседний Авентин. Историк Титливи рассказывает, что братья решили гадать, кто прав по полету птиц. Рем увидел над своим холмом 6 Коршунов, а Ромул 12. Близнецы горячо заспорили, и Ромул убил Рема. Другая, более известная версия гласит, что Рем дразня брата перешагнул борозду, который тот обозначил границы города. Финал все тот же. Ромул рассел и рдился и убил Рима. С целью увеличения населения Рима на первых стадиях его развития, Ромул предоставил пришельцам права, свободы и гражданство наравне с первыми поселенцами, для которых он отвел земли капиталистского холма. Благодаря этому в город начали стекаться беглые рабы, изгнанники и просто искатели приключений из других городов и стран. В Риме также не хватало женского населения, соседние народы справедливо полагали и считали постыдным для себя вступление в родственные союзы с толпой бродяг, как они называли в то время римлян. Тогда Ромул придумал торжественный праздник консуалии с играми, борьбой и разного рода гимнастическими и кавалерийскими упражнениями. На праздник съехались многие соседи римлян, в том числе сабиняне. В минуту, когда зрители и особенности зрительницы были увлечены ходом игры, по условному знаку многочисленная толпа римлян с мечами и копьями в руках набросилась на безоружных гостей, в сумятицы и давки. Римляне захватили женщин, сам Рому взял себе в жены Сабинянку, Герсилию. Свадьба с ритуалом похищения невесты с тех пор стала римским обычаем. Таким образом, мы подошли к заключительной части нашего краткого повествования о зарождении древнего города Рима. Я очень надеюсь, что настоящий видеоролик найдет отклик в сердцах зрителей, что послужит для меня стимулом, для того, чтобы я продолжал поэтапное освещение истории Древнего Рима, Римской Республики, а затем и Римской Империи. В моих планах, конечно же, развитие данного направления видеороликов на моем канале. При этом мне хотелось бы делать видео в честь знаменитых людей Древнего Рима, которые по тем или иным причинам были связаны с ним. В планах на ближайшее будущее совершенствовать свои навыки по созданию тематических видеороликов, и делать качественный контент для вас, в связи с чем, как никогда важна и нужна ваша поддержка.